Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг центре VivaStars. Продолжаем выполнять базовое оформление нашего YouTube-канала. Оформляем главную страничку. Задача нашего урока – разместить стартовое видео, которое видят люди, не подписавшиеся на наш канал. И разместить на главной страничке нашего канала видео, которое вы хотите отображать на этой главной страничке. Настраивается внешний вид вашего канала. Опять же, с главной страницы вашего канала нажатием на кнопку Настроить вид канала. То, что у вас отображается на главной страничке, регулируется кнопкой Добавить раздел. Я сейчас нажму на эту кнопку и покажу вам, что можно отображать на вашей главной страничке. Одной из задач, которую мы решим в этом курсе, это научимся проводить наши живые прямые трансляции. Я вам очень рекомендую на главной страничке отображать список проведенных ваших живых трансляций. Также рекомендую включить отображение популярных видео, то есть ролики, которые у вас набирают максимальное количество просмотров. Эти ролики желательно показывать на своей главной страничке, показывать свои лучшие ролики новым подписчикам. Ну а чтобы реализовать вот такое оформление, как у меня на канале, то есть чтобы у нас отображались красивые значки нужных нам видео, это выполняется, размещая на главной страничке один конкретный плейлист. Плейлист это возможность сортировать видео на вашем канале. Сейчас на нашем YouTube канале нет загруженных видео и вам к этому уроку желательно вернуться только после того, когда на канале появится хотя бы десяток новых видео, когда есть что размещать на главной страничке. Я переключусь на наш YouTube канал «Красота, здоровье, благополучие». Сейчас в нашем канале, если я войду в творческую студию, я увижу характеристики нашего канала. У нас сейчас уже больше 29 тысяч просмотров за последние 28 дней. И на канале уже больше 100 видео загруженных и уже больше 30 проведенных живых трансляций. Сейчас есть что сортировать, есть что размещать в плейлисты. Как же создать плейлист? Так я перехожу на свой канал, нажимаю опять же на кнопку настроить вид канала. Это один из вариантов создания плейлистов. Перехожу в раздел плейлисты и нажимаю на кнопку новый плейлист. Придумываю название для своего плейлиста. Называть плейлисты, как делают некоторые, плейлист 1, плейлист 2, это абсолютно неверно. В названии вашего плейлиста должны присутствовать ключевые запросы. О подборе ключевых запросов мы более подробно поговорим в закрытой части нашего тренинг-центра. Сейчас я вам могу сказать следующее. В зависимости от того, какие ролики сейчас лежат на вашем канале, по каким тематикам вы их уже можете отсортировать, пожалуйста, постарайтесь придумать привлекательное название плейлиста, причем, Такое название, в котором содержался ключевой запрос. В моем случае у меня достаточно много роликов сейчас о, написанных о программе Zoom. Я попробую придумать название для этого плейлиста. Напишу в поиске YouTube слово Zoom и смотрю, что ищет по этому ключевому запросу. Zoom как пользоваться, Zoom конференция, как включить Zoom и так далее. Я выберу вот такой ключевой запрос. По этому ключевому запросу достаточно много видео отображается. Значит, этим ключевым запросом люди пользуются. Я выберу его название и использую его в качестве названия своего плейлиста. Только немножко его сделаю более читабельным. Как пользоваться Zoom понятным языком. Вот так. Нажимаю на кнопочку создать и я создаю первый плейлист. Вы можете изменить название своего плейлиста, если заметили ошибку, случаи, если решите использовать какие-то другие ключевые слова. Исправил на большую букву и нажал сохранить. Для каждого плейлиста необходимо использовать описание. Для того чтобы создать описание, нажимаем на карандашик и пишем что будет в этом плейлисте. Не надо относиться к описанию формально, не надо писать несколько слов, либо оставлять вообще описание пустым. Дело в том, что как название, так и описание вашего плейлиста – это дополнительная индексация ваших роликов. Если вы и в названии, и в описании будете использовать ваши ключевые запросы, а в нашем случае это название YouTube канала, Zoom, ключевое слово «Как пользоваться», вот все это желательно включить в описание Потратьте на это 5-10 минут. Правильно оформленное описание будет приносить лишние просмотры для ваших роликов на YouTube-канале. Я запущу Word, чтобы избежать от своих ошибок, и сделаю описание для плейлиста. Итак, я сделал вот такое описание, в котором есть нужные мне ключевые слова. Я копирую это описание и вставляю в поле описания плейлиста. Нажимаю на кнопочку «Сохранить». Абсолютно по аналогии я создаю другие плейлисты. Вы можете их создать 3-4 в зависимости от того количества видео, которые сейчас есть на вашем YouTube-канале. Для того, чтобы создать новый плейлист, нажимаю на название своего канала. Попадая опять же на главную его страничку, нажимаю «Настроить вид канала», выбираю раздел «Плейлисты». Вижу плейлисты, которые у меня есть сейчас на канале. Нажимаю на кнопочку «Новый плейлист» и создаю еще один плейлист. Поставьте, пожалуйста, просмотр ролика на паузу и создайте необходимое количество плейлистов на своем канале. Итак, необходимое количество плейлистов создано как размещать в эти плейлисты видео. Есть несколько вариантов. Я вам покажу два из них. Первый способ добавления видео в созданный плейлист делается со странички «Плейлисты». Выбираю плейлист, в который я хочу добавлять видео. Щелкаю на него. Нахожу под названием своего плейлиста три кнопочки. Щелкаю на них. И выбираю «Действия». «Добавить видео». Обратите внимание, здесь есть действие и «Удалить плейлист» и еще дополнительные настройки. Я выбираю «Добавить видео». В плейлист на вашем YouTube-канале вы можете добавлять видео из других каналов. Это один из вариантов интересного продвижения своих видео. Но мы будем добавлять видео с нашего YouTube-канала. Из раздела «Поиск видео» я перехожу «Видео на моем YouTube». Передо мной открывается список роликов, загруженных на мой YouTube-канал. Я выбираю первое видео, которое я хочу добавить в этот плейлист. И нажимаю на кнопку «Добавить видео». Опять же возвращаюсь на свой канал, нажимаю настройки вида канала, выбираю «Плейлисты». Вижу, что в моем плейлисте уже появилось одно видео. Щелкаю на этот плейлист, Опять же нажимаю на звездочки и выбираю добавление видео. Перехожу на мой YouTube. Убираю другое видео. Если вы хотите сразу добавить несколько видео в этот плейлист, щелкаем на следующее видео. Не надо ничего удерживать, просто делаем щелчок мышки. Прокручиваем лифтик вниз по списку вашего видео. И когда все найденные видео вы пометили нажимаете на кнопочку добавить видео и все эти ролики будут размещены в выбранный вами плейлист нажимаю добавить видео и вижу вот такой вот измененный свой плейлист вот это очень простой и понятный способ добавления видео в плейлист можно конечно видео сразу же размещать в плейлист при загрузке но это я покажу на уроке как загружать видео на YouTube-канал. Способ, который я вам сейчас показал, это наиболее простой и быстрый способ раскидать ваши видео по плейлистам. Причем абсолютно нормально, если одно и то же видео будет находиться у вас в нескольких плейлистах. Ставим видео на паузу, сортируем ваши ролики по плейлистам, которые вы только что создали. Итак, плейлисты созданы и наполнены. Теперь переходим к оформлению нашей главной страницы щелкаю на главную главная страничка может по-разному выглядеть для подписчиков и для новых зрителей я выберу вначале для новых зрителей и нажму на кнопочку трейлер канала это и есть то вступительное видео которое будут видеть все люди которые зашли на ваш канал в первый раз сюда желательно разместить видео в котором присутствуете вы где люди видят именно вас и вы приглашаете зрителей на свой канал если на данный момент у вас нет такого видео с приглашением, его желательно записать. Выбираем видео и нажимаем «Сохранить». Вот именно этот ролик с таким названием и вот с таким описанием будут видеть новые зрители вашего канала. Вы всегда можете нажать на значок с ручкой и поменять свой трейлер, либо удалить. Переходим на страничку для подписчиков. И смотрим, что у меня сейчас YouTube отобразил на моей главной страничке. Он отобразил плейлист «Еженедельные живые вебинары. Здоровье, красота, благополучие». И отобразил плейлист «Загрузки». Это последнее видео, которое вы загрузили на свой канал. Что я хочу добавить? Я нажму на кнопочку «Добавить раздел». Выберу «Популярные видео». YouTube сразу выдергивает эти видео с моего канала. Конечно, желательно, чтобы у всех этих видео были хорошие, красивые значки. У нас пока этого нет. Наш канал продвигается только одним пока способом. Внутренней seo оптимизации и регулярной загрузкой видео на канал. Но в рамках этого тренинга вы увидите, как он изменится. Популярные видео. Нажимаю «Готово». Я хочу, чтобы этот плейлист находился у меня в самом верху. Нажимаю на стрелочку «Вверх» проталкиваю этот плейлист на самый верх главной страничке своего канала нажимаю еще добавить раздел что я хочу завершенные прямые трансляции опять же нажимаю готово прямые трансляции это очень эффективный инструмент вашего продвижения если вам не нравится что все ваши плейлисты выкладываются в виде вот таких горизонтальных полосочек вы можете всегда Поменять вид размещения. Выбранный макет по умолчанию в ряд по горизонтали. Можно выбрать вот так вот, вертикальный список. Один плейлист, где очень важно название вашего ролика и его описание. Можете его разместить вертикально. Для популярных видео я оставлю горизонтальное размещение. А вот для прямых трансляций можно, например, сделать вариант с вертикальным списком. Вот так вот. Чередование вертикального и горизонтальных макетов делает вашу страничку более интересной. Но вот так добавляются стандартные плейлисты. Это популярные и завершенные прямые трансляции. То есть эти, эти плейлисты создает сам YouTube. Как же добавить ваш только что созданный плейлист? Нажимаю "Добавить раздел", выбираю один плейлист. Выбираю, как я хочу, чтобы он мне размещался, вертикально или горизонтально. Выбираю тип плейлиста «Мои плейлисты». Открываю список имеющихся плейлистов у меня на моем YouTube-канале. Выбираю, например, плейлист «Как пользоваться Zoom» понятным языком. И нажимаю кнопочку «Ок». Например, плейлист с загрузками мне не нужен. Я могу нажать на кнопочку и удалить его с главной странички, чтобы не перезагружать свою главную страницу. Нажимаю еще «Добавить раздел», опять же выбираю один плейлист, размещать по вертикали, например, мои плейлисты. Жду, когда у меня подгрузится список моих плейлистов и выбираю плейлист «Стренинг-центр Вивасан». Нажимаю «Готово». Вот таким образом мы с вами оформили нашу главную страничку. С помощью стрелочки вверх можно поднимать плейлист по стене, с помощью стрелочки вниз опускать плейлист, с помощью ручки вы можете редактировать этот плейлист, менять расположение, менять вообще, ставить какой-то другой плейлист на это место, либо удалять. Для подтверждения ваших изменений нажимайте на кнопочку Готово. Ставим видео на паузу. Если есть, оформляем трейлер для вашего канала, но в любом случае размещаем на главной страничке созданные и заполненные ваши плейлисты. И еще один элемент в оформлении главной странички, этот элемент я рекомендую вам использовать, это раздел «Интересные каналы». Для чего создан этот раздел? Для того, чтобы продвигаться на YouTube совместно. В социальной сети проще покорить команды, то есть группы людей если вы сделали канал ваши коллеги из вашей структуры тоже сделали канал желательно помогать друг другу осуществлять активность и взаимопиар об этом будет отдельный урок в нашем тренинге а сейчас вы можете в раздел интересные каналы разместить ссылки на каналы своих коллег как это делается вы заходите на главную страничку вашего коллеги это сделать можно очень просто Написать в поиске YouTube название канала вашего коллеги. Ну, например, Игорь Черноусов. Вот сюда вот в поиск пишем. Вот видео, связанное с запросом, с запросом Игорь Черноусов. А вот канал Игорь Черноусов. Щелкаю на название канала. Подписываюсь на него. Это очень хорошо. И копирую из адресной строки адрес этого канала. Возвращаюсь на свой канал. Нажимаю на кнопочку «Добавить канал» и в поле «Введите имя пользователя или URL», копирую этот адрес. Нажимаю на кнопочку «Добавить», у меня появляется иконка добавленного канала. Нажимаю на кнопочку «Готово» и в списке «Интересные каналы» появляется канал вашего коллеги. Ваш коллега, конечно, должен сделать то же самое. Зайти на ваш канал, подписаться, скопировать его адрес и в настройках своего канала на граммной страничке разместить ссылку на ваш канал вот на этом внешнее оформление нашего youtube канала будем считать закончен вот посмотрите что у нас получилось горизонтально расположенные плейлисты вертикально расположенные потом два горизонтально еще один вертикально список интересных каналов ссылочка на нужные вам ресурсы загруженная шапка аватарка сделанное описание